I think the girls with their nails Всем привет, ребята! Ну что, мы сегодня будем продолжать собирать по чуть-чуть Мари -чуть uh, Балдею с немецкого сервера. Вот. почему вот из-за таких вот. Подгонов, второй раз забираю осколки э, на Мэри. В итоге у меня уже здесь... Даже я не зафармил фуловые, но у меня здесь осколков, наверное, больше, чем на Сардальке будет. И мы здесь быстрее соберем. 27-31 осколок. Это при том, что мы только 2 или 3 раза забегали на самый топовый левел. <coughs> В общем, таким вот образом... А, на немке помимо Огника, возможности получить Зефира, а... Майри соберется намного быстрее. Нифига себе, вот это, вот это подгон. Даже не знаю, что такое забрать. Так, заберу. Заберу, заберу, заберу. В общем, вот такие вот ребятушки у нас делишки на этом поехали сегодня у нас открылся как раз адский режим попробуем сейчас забрать забрать, собрать я героя опять же не качал то есть они такие же, какие были такие и остались так, у дончика. есть у меня, видите, здесь и землеройка но все никак не доберусь качать так забили окей поехали но ну, нормально вот это вот это мне нравятся такие пачки Так, а, Бобис. Вот единственное кого мне здесь не хватает это фрей для полного счастья для хорошего аккаунта без чтобы начать фармить мы даже на тыковку уже исцеление получили все дела в общем все по максимуму и вроде сделали так тихо тихо тихо не дохнуть попробуем с вами быстренько зафармить его ничего себе Нет, ну, тут уже посерьезнее пачки начались немножко силу подняли и уже поменялось все очень сила влияет здесь поэтому старайтесь не раздувать силу, пока не зафармите. Я вот, например, многие ребята спрашивают, почему ты не качаешь, почему не играешь. Да потому что мне таким образом будет проще сейчас собрать мэри, нежели я потом буду мучиться по одному левелу проходить. То есть сейчас нету смысла раздувать силу на этом аккаунте. Ну, в принципе, как и на многих бездонатных аккаунтах, ради того, чтобы, по крайней мере, зафармить эту локацию и в итоге получить... Такие плюхи, которых, допустим, я у себя на основе не могу так просто фармить, как здесь. Так, отлично затащили. Красавчики. Ну, суперпаты тащат. Реально огромную долю, скажем, вклада сюда. Вот это суперпаты дают. Без них, конечно, было бы жестко. Кстати, кстати, кстати. у меня по сути менять нечего карт нету обмен конечно здесь бомбический а, такс такс такс такс такс поехали ну, как видите ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой нифига себе дам вот и закончились, ребята, наши приключения. <смех> На последнем боссе нас жестко отымели. Так, сейчас гляну, что у меня там по сундуках. Да. Ну, попробуем пройти рекламу, но, видите, надо все-таки Фрея. Без Фрея все очень печально. Я тут, знаете, думал, сейчас зафармлю без проблем, как обычно не там-то было. Ну, я надеюсь, мы на Сардельке тоже соберем очень быстро. Там есть топовая фрея, возможно, сейчас пойдем туда. Я покажу, как я там прохожу. Там намного все проще, там очень быстро. стопроцентной фарм, я уже третий или четвертый раз бегаю без проблем. То есть многим ребятам этот вариант состава подошел. Так, отлично. Поехали. Еще одна попытка, но я больше чем уверен, что мы тут нифига не сделаем. Там супер-петы тоже, плюс героя герои вышала чем мои. У меня вообще не прокачаны. Так вот. Обломались, короче, мы сегодня. Ну, мне интересно будет. Какой аккаунт соберет быстрей? Так, это с баллончиков пришло. Отлично. Какой аккаунт все-таки быстрей? Затащит? На русском сарделе или же... Я здесь на этом аккаунте. Даже не фармлю фактически. Бессмысленно. Да и нет времени на все аккаунты. Тем более сейчас ПВЗ-3. Поинтереснее мне. Заходит. Нежели битва замка, Не знаю, что так. Там ничего особенного нету. Возможно из-за этого. Так, за пределы Адский режим. По стандарту. Землеройка у меня я уже... Рассказывал ремка плюс подашка выставляем юнитов мелких и вперед. Вот у меня команда строих по три ворожей на ремке. ого нифига нифига себе что-то пошло не так. Ну, по крайней мере, моему землеройке вот такой вот сборки с подашкой, как видите, он не сливается на отражалках, то есть без проблем он держится 11 просвет, прорыв точнее. Рейка, конечно, у меня прокачана ближе к 30, там 28-29 почти уже. Вот единственное, что здесь бывают, конечно, моменты, когда.. Все сложно, но мы, в принципе, я стараюсь избегать. Вот такие вот пачки зачастую бывают, попадаются. Но, скажем так, Freya, соло в большинстве случаев это все выносит. Конечно, тут заряд сейчас дофига, но я думаю, должна затащить. Должна успеть. Нет, не успела. Обломались. Ну, тут у нас, как видите, расходники есть. Я без проблем захожу еще раз таким же составом. Сливаю еще раз, ну и все, у меня там остается одна фрая фактически. А на моей стоит недомогание. Я забираю, как видите, если присмотреться хорошенько, забираю энергию. Ой, я говорю, забираю энергию, не даю возможности отхилиться. Даже если у меня всех сливают. Ой-ой-ой, нифига себе, ну опять, опять, блядь просак называется похвастался рассказал блять и и, и все и жопа она с отхилом даже, даже мой отхил по сути не спасает потому что здесь загрены ну чат думаю пройдем здесь загрены на голубей Но это просто писе знаете вот как хочешь заснять видос рассказать показать вот так вот оно блять все наоборот это то же самое что делаешь что-то на стриме качаться вечно тупо сливу. вот то же самое делаешь видео все классно, все good. Только начал записывать. Все, все пошло не так. В общем, жизнь она такова. В общем, поехали. Сейчас добьем уже. Чтобы не перезаходить. Хочу как раз именно, чтобы один герой остался. Она загрелась именно на нее. Ну, сейчас у меня просто как раз будет три героя. И все они будут, по сути, бить Фрая, Возможно, получше будет. Землеройка не сольется так быстро. Хотя, как видели, землеройка там вроде и фрэя не особо топовая, но у нас отхилом хорошим. Кстати, можем сейчас тоже, что я не использую, тоже же вариант неплохой. Так, тут будет Рудик, а тут мы сейчас. А тут тоже с суперпатами просто песня а, творится. Так, где там питомник наш? Так, мне знаете, кто нужен против Рейки? Вот кто нам нужен. немножко не особо не особо надо а, прокачивать там на максималку самое главное скилл че себе? 465 перекусов да я блин топчик а этих к них нету ну и хрен с ними начнем самое главное по лаву. без разницы какой там будет самое главное что она будет закидывать так поехали ворожай у нас в принципе для подхила есть можем попробовать убрать рудика это то же самое поставим львицу По идее все, то есть ставите супер питомцев и вообще чувствуете себя как в шоколаде. Ну конечно можно нарваться раз на раз не приходится, ребят, можно нарваться на такие пачки, где а, хрен что сделаете, такое тоже бывает, но супер петы тащат. Делайте хотя бы минимальные, а, минимальные прокачки, хотя бы попробуйте первые там левел открыть, они вас очень спасут. Ну, вот таким вот образом Мы, считайте, проскакиваем Это же Хотя мы еще ничего не проскочили Здесь, ого Ого, ну я нападу, конечно Я аж смелый пацан Пацан попал в просак опять Нет, должны затащить их Райка, давай тащи ну, тащит вроде Вроде тащит Должна добить сейчас. А Махатма. Спокойно мне дает. Отлично. Сейчас Бугич отлетит. И следующая Махатма улетит. Должна по крайней мере. Но я смотрю там такой отхил, что... Блять, как ни одно, то другое. Так, отлично. Есть, поехали дальше. Блин, я вам скажу, Львица самый, наверное, такой топовый и востребованный пат на сегодня. Очень крутое. Так, землеройка Ронин, не хочу я с Ронинами связываться. Вангу еще Ворожая восстановили, как обычно. То есть это, это просто трэш какой-то. Один и тот же герой восстанавливается первым. Ни разу ни другой герой не восстановился. Просто это называется типа рандомчик. Сейчас я, кстати, хочу почитать, как там написано. Если мы, конечно, опять же дойдем. Я думаю, должны дойти. Моя главная сейчас Ронина слить. Отлично. Фрая тут может и соло бегать. То есть, если есть у вас возможность, есть камешки, однозначно берите львицу. То есть, фармите ее первой, она тащит. Она в этой локации просто божит. <звучит> это нам еще дополнительно дает возможность, чтобы к Фрейне подбежали. Она включилась раньше. Ну, то есть вариации очень дофига, и это реально спасает. Так, так, блин. Ну, придется сюда идти, что де... <смех> делать, блядь. Хочу же посмотреть, почитать скилл. Мне ж на все пофиг. только хляп и все и нас ушатали как, как обычно ребята все как обычно а, такс поехали еще разок интересно просто почитать может кстати сейчас и салют выражая надеюсь опять он восстановится не? получилось у нас возрождает одного случайного героя одного случайного Одного случайного, это означает одного и того же, блядь. Вот вечно напишут какую-то хрень, вот ни разу не восстановился другой герой. Тупо, чисто ворожай идет. Э -э -э Совпадение не думаю, куча возможностей, куча вариаций всегда восстанавливается почему-то ворожай. Не знаю, с чем это связано, но здесь именно так. Блин, надо где-то, чтобы его ушатали, но его не ушатают тут. Землеройка это песня, ребят. По возможности собирайте, кто может покупать. Без землеройки здесь сложно. С землеройкой будет просто изи фарм. Ну, по крайней мере, он вам облегчит на процентов так 50. Попал называется. Вот IGG, скажите, где у меня у бездоната может быть такой домах? Ладно, у меня есть Фрея, но что остальным людям делать? Что это за фигня? Вот реально, вот посмотреть, лям 200 почти отхил. Ну, лям 100. Это же, блядь, ну, для бездоната это, ну, чем его... Ну, ладно, у меня Фрейя прокачана, ну, чем его пробивать? А у кого сила больше? Такой бред уже, ну, просто капец. Такс. О, кстати, сейчас реснемся, я надеюсь. И сейчас опять реснет случайно. Я уже не знаю, сколько я сюда раз а, бегал. Реснет до того и того же героя. Блин, это Афина меня вымораживает начинает. Она все мне вечно портачит. Реально против Фрейя надо выживание ставить, потому что столько проблем создает. Так, Фрейя. Я надеюсь, мы дойдем сейчас. Мы не врубим, не подрубим космо раньше, не сольемся. Должны, по идее, ушатать. Но это не точно, как обычно. Ой, хороший домах прилетает. И мне, и им. Давай добивай космо, блин. Блин, реально, вот Львица здесь просто тащит. Не было бы Львица, мы бы просто тут уже слились. Отлично. Просто песня. Вот Фрея реально делает всю игру. И заходим, вуаля, и смотрим следующую каточку, и опять ворожает Хиль. Ну, просто вот, шанс, знаете, вот, мне просто везет, что у меня все время восстанавливает ворожая. Я просто удивляюсь, ну, есть же, что у вас просто тупо резает одного с героев и вечно того же, но не случайного героя. Вот я не знаю, вот специально вот запишу отдельный видос, если у меня есть нет а, какого-то другого не выражая. Именно выражая первым и какой-то бред напишите восстанавливает не знаю поочередно но не случайного <клес> землеройку восстановила не ребята все айджи извините все это мне просто у меня просто везение мне везет что у меня ворожай все время восстанавливается ну а дальше мы как обычно ребят сейчас с вами попали походу в просак или не или нормально не, вроде нормально вроде не хилится в общем таким вот образом мы проверили с вами вариации с резом все нормально риса случайного это мне просто так 20 раз подряд везло с ворожеем ну, бывает такое тут ничему не удивляешься Разобрали с питомцами, каких брать, то есть обязательно берите сюда львицу и не раздувайте силу, потому что вам сложно будет проходить. В общем, такие вот дела, Стопроцентный фарм, как видите, на этом аккаунте есть, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, всем удачи, всем пока.